Сегодня я вам покажу, как купить криптовалюту призм за рубли, которые лежат у вас на карте. В принципе, мы можем таким образом купить монету не только за российские рубли, но и за белорусские, и даже тенге. В общем, за любую валюту, которую вы сможете найти на сервисе Change. Для начала воспользуемся списком на CoinMarketCap для выбора биржи. Тут их три, Probit, Hotbit и Rudex. Сейчас самый низкий курс на Hotbit, поэтому ее и рассмотрим. На остальных алгоритм плюс-минус схожий все также интуитивно понятно, а ссылки на эти биржи вы сможете найти в описании. После регистрации на ход бит мы переходим на вкладку счет и нажимаем кнопку депозит, по умолчанию уже стоит токен USDT и нужный нам блокчейн Tron. если нет, то выбираем сами. Чуть ниже нам дают адрес кошелька USDT, который закреплен за нашим аккаунтом на бирже. Теперь мы переходим на Change по ссылке из описания и в левом столбце выбираем нужную нам валюту, в моем случае, это будет Сбербанк. Дальше в правом столбце я выбираю валюту, которую хочу получить, а именно USDT. Рекомендую использовать стокен на блокчейне TRON, он обозначен как TRC20, в этом случае комиссии за перевод будут в разы меньше, чем в блокчейне эфир. Теперь перед нами открылся список всех обменных пунктов, при помощи которых мы сможем произвести обмен в выбранном направлении. Отсортированы они по наилучшему курсу, где вверху находится самый выгодный. и по также стоит обращать внимание на резервы обменного пункта и лимиты, где указаны как минимальная, так и максимальная сумма обмена. Также стоит обращать внимание на значки, которые находятся рядом с курсом. По ним мы можем понять нужна ли на обменнике регистрация или верификация, в ручном или автоматическом режиме проходит обмен, фиксируется ли курс на момент обмена и берется ли комиссия. Информация из данного раздела крайне полезна и обязательно к ознакомлению перед тем, как приступить к обмену после того как вы нашли подходящий вам ресурс мы должны перейти на него делаем это нажав на название попадаем на обменный пункт с виду они все плюс-минус одинаковые и интуитивно понятны почти что во всех есть онлайн чат где оператору можно задать любой интересующий вас вопрос например сколько по времени займет обмен и так далее теперь когда мы ознакомились со всеми правилами обменного пункта и готовы начать обмен нам нужно указать сумму которую мы хотим отдать или количество монет которое мы хотим получить, указываем кошелек на который хотим получить USDT, вы можете использовать как сторонние кошельки например Trust Wallet, получить монеты на него, а потом уже перевести их на биржу и купить криптовалюту призм, но можете указать адрес и биржевого кошелька, в нашем случае это возможно, поскольку биржа нам выделила отдельный адрес, а не пульный кошелек, для пополнения которого требуется тег к транзакции. Не все обменные пункты предоставляют возможность указать к транзакции тег. Поэтому в тех случаях, где он нужен, рекомендую воспользоваться кошельком по типу TrustWallet, получить токены на него, а потом уже оттуда отправить на биржу. Хотя можно уточнить данный вопрос непосредственно в самом обменном пункте. Возможно они предложат вам указать тег в комментариях к обмену. После того как кошелек указан, заполняем почту, на которую придет чек. Или если вдруг возникнут вопросы, то администрация сервиса свяжется с вами через нее. Дальше нам дадут реквизиты для оплаты. Мы собственно оплачиваем и ждем завершения обмена. После того как монеты пришли к нам на биржу, переходим на вкладку торговля. Там в поиске пишем призм и попадаем на страницу призм к USDT. Тут есть два варианта. Мы можем купить монету по рынку, то есть выкупить уже существующий ордер, который стоит на продажу. Или установить свою цену и ждать пока придет продавец и также продаст монеты по вашей цене, я обычно торгую по рынку. И вот монеты куплены, теперь их надо вывести на личный кошелек. Переходим в раздел счет, мои средства, находим призм и жмем вывод, далее указываем адрес кошелька и публичный ключ, затем вводим количество монет для вывода, видим что с нас возьмут комиссию 10 монет и жмем вывод. Теперь осталось дождаться когда биржа обработает наш вывод и после этого монеты поступят к нам на кошелек.